В химическом институте назначен новый директор. Что в планах у руководителя, выяснил наш корреспондент Роберт Хасанов. Химический институт КФУ возглавил новый директор Марат Зиганшин. Ранее он работал старшим научным сотрудником на кафедре физической химии. Я должен провести корректировку своего восприятия как рядового профессора тех проблем, которые стоят перед институтом, путей их решения, для того, чтобы уже перейти на уровень директора. В планах у нового директора улучшение результатов двух родах деятельности. Во-первых, это подготовка специалистов и молодых кадров. К этой деятельности также относятся и работы со школьниками и олимпиадниками, ведь именно за ними будущее института и химического направления в целом. У нас э, трудится в э, химическом институте большое количество победителей самых разнообразных олимпиад. Они прекрасно знают, какой вакуум образуется после победы на олимпиаде, да, когда э, ну, в Воодушевление сменяется пустотой и слезами. Вот чтобы этого не произошло, мы должны этих же людей, которые уже все это понимают прекрасно, осознают в психологическом плане, вовлечь в работу со школьниками. Не профессора должны заниматься школьниками, а те молодые люди, которые вот только-только бывшие школьники, ставшие, скажем, сотрудниками, либо еще студентами. Во-вторых, работа директора химического института будет направлена на фундаментальные прикладные исследования. Одна из проблем, с которой новый руководитель столкнулся уже в первые дни работы, это нехватка качественной инфраструктуры для проведения прикладных исследований. На данный момент ведется масштабная работа по модернизации лабораторий на базе института. В последние годы, в настоящее время, благодаря программе Мегагрантов, у нас в химическом институте появилась первая в России лаборатория сверхбыстрой калориметрии в оснащении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 Назначение нового директора химического института прошло 16 октября. Первую неделю он работает в новой должности. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз.